Муки выпиты, слезы сдержаны В обезлобленности святой Царство Божие для отверженных Для испачканных клеветой Нет не от бессы Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. В прошлом выпуске мы начали с вами знакомиться с ждем преподобной мученицы Евдокии. И мы дошли до того, как Евдокия раздала все свое богатство, поступила в монастырь. Сегодня я продолжу знакомить вас с житием преподобно-мученицы. Несладко показалось новой инокине монастырское житие. У себя дома Евдокия привыкла к вкусной еде и питью. В обители их сменили хлеб и вода, а в праздник горско-сушеных фруктов. Во дворце ее окружали разгульные подружки и поклонники. В обители... Целыми днями она молилась одна в келье, встречаясь с сестрами только на богослужениях. В прежней жизни она носила одежды из шелка и мягкого льна. В обители круглый год у нее был единственный наряд – платье из грубой холстины, подпоясанной пеньковой веревкой. Сделать первые шаги на пути духовного исправления Евдокии помогла мудрая игуменья Харитина. Просвещаемая Святым Духом и по молитвам Игумении, Евдокия наизусть выучила псалтир и разумела все священное писание. Прочих сестер в обители она превзошла подвигами постничества и молитвы. И потому, когда Господь призвал к себе старицу Харитину, новые Игумении Инокини избрали Евдокию. Ее исчезновение не осталось незамеченным в Иллиополе. Иные ее знакомые задумались о своей непутевой жизни, отошли от греховных забав, стали сдержанней и осмотрительней. Другие восклицали, как можно променять эту цветующую жизнь на монастырь. Самый пылкий поклонник Евдокии, филострат, раздраженный потерей спутницы, перов и развлечений, заявил, что ее околдовали монахи, и побился про с друзьями, что вернет свою возлюбленную к былой жизни. Облачившись в выноческое одеяние и напустив на себя унылый вид, филострат постучал в дверь женского монастыря, где, по слухам, скрывалась Евдокия. Сестра-привратница, чуть приотворив дверь, увидела мужчину и захлопнула дверь перед самым его носом. Получив здесь отпор, дерзкий юноша прямиком направился в мужской монастырь к Блаженному Герману. Беззастенчиво лгал филострат настоятелю, что он разочарован жизнью, родители у него умерли, мысль о браке ему чужда, что он хотел бы посвятить себя Богу, служить ему в иноческом чине. Блаженный Герман высказал сомнение. По силам ли будет филострату подвиг, который он намерен взять на себя, даже старцам трудно противостоять дьявольским искушениям, как же совладает с ними неопытный юноша! А разве нет примеров добродетельной жизни среди молодых людей? Корычо возразил Филострат. Возьмите гуменью Евдокию. Разве не жила она в роскоши и не была также молода? А как она была прекрасна, в каких удовольствиях расточала дни, но изменила же свою жизнь. О, если бы мне удалось увидеть ее! Из беседы с ней я почерпнул бы силы для подвига. Святые склонны во всех людях видеть добро. Блаженный Герман поверил филострату и попросил брата, относившего в женский монастырь Ладан, взять его с собой. Святая Евдокия молилась в храме. Увидев ее бледное лицо, скромно потубленный взор, филострат на миг стыдился. Зачем он пришел сюда? Однако отступать он не привык. Улучив минуту, филострат принялся напоминать Евдокии о былой жизни, укорять за то, что она бросила своих преданных друзей, променяла прибольное житье на серые стены монастыря. Филострат припомнил перы, продолжавшиеся до утра, страстные пляски наемных танцовщиков и танцовщиц, живые комические сценки, которые разыгрывали мимы. Пока в груди жарко бьется сердце, Неужели не лучше вернуться к разгульной поительной жизни? Евдокия сразу узнала вошедшего в храм Филастрата и тихо улыбнулась про себя, обрадовано подумав, что он тоже стал на монашеский путь. Но при первых же его словах в груди и игумения закипело негодование. «Молчи!» — запретила она, — говорить ему дальше. «Как ты посмел войти сюда, волк в овечьей шкуре? Как дерзаешь!» В обители произносить такие безумные речи. Господь наш Иисус Христос не допустил, чтобы ты, сын дьявола, возмущал чистые души. Она дунула ему в лицо, и поддельный инок упал на землю бездыханным. Сестры заметили, что собеседник настоятельницы беззвучно рухнул к ее ногам, но спросить, что бы это значило, побоялись, и в недоумении разошлись по кельям отдохнуть перед всеночным бдением. Отдыхала Евдокия, скорбя и печалясь о филострате. В самую полночь к ней во сне не зашел Господь. «Евдокия», — сказал он, — «помолись, колено преклоненно, близ мертвого тела, посланного тебе искусителя, ибо умер он нераскаянным, а Бог не хочет смерти грешника, но всем желает спасения». Легкими шагами поспешила Евдокия в храм и молилась, омывая слезами лицо неразумного друга юности. Наконец он открыл глаза, словно пробудившись, и увидел Евдокию. Слезы раскаяния выступили на его глазах. Возвращенный к жизни, он молча целовал руку своей спасительницы. «Ступай с миром», — сказала ему Евдокия, — «запомни благодеяние, что явил тебе сегодня Господь, и старайся впредь не грешить». За то, что Евдокия пренебрегла сладостью мира, Господь в добавок к красоте наделил ее даром воскрешать мертвых. Клеветники распустили слухи, что Евдокия отдала епископу Иллиополе лишь малую толику своих богатств, а большую их часть перевезла в монастырь. Более нелепую клевету трудно было придумать, но люди, если речь идет о деньгах, нередко теряют разум. Наместник Аврелиан послал к Евдокии своего сына, приказав не возвращаться с пустыми руками. Но вместо сокровищ получил тело умершего. Господь поразил юношу смертью, когда тот попытался насильно проникнуть в обитель. Тогда, уступая горю Аврелиана, Евдокия воскресила его сына. Она вернула к жизни и угоревшую в бане женщину Фермину. И скончавшегося от укуса ядовитой змеи зинуна. Однако пропажу богатств евдокии не давала покоя алчным клеветникам. Рассказы об утаенных и кумирии сокровищах ширились, передаваясь из уста в уста. И когда после Аврелиана наместником стал Диоген, он решился пыткой добиться от евдокии правды. Предвидя, что ее ждет Святая Евдокия взяла в алтаре монастырского храма частицу пречистых христовых тайн, сокрыв ее на своей груди. В Илиополе святую заключили в темницу, морили голодом, а на четвертый день вывели на суд. Свилипый Диоген был поражен ее красотой и медлил отдать Евдокию палачам. Неотрывно смотрел он на нее, не в состоянии вымолвить ни слова. Судья, приметив его замешательство, сказал, что Евдокия в прошлом – знаменитая обольстительница. Ее красота – наваждение колдовских чар. Под пыткой, когда она закричит не своим голосом, красота ее слиняет, как весной линяет кожа змеи. Тогда-то и явится природное безобразие колдунью. Диоген дал знак приступить к пытке. Воины обнажили по пояс страдалицу. Повесили за руки на дерево. И тут на землю упала частица при чистых тайнах. Что это, подозрительно прищурился Диоген? Уж не ключ ли от тайника? Слуги подали частицу наместнику. Но только он положил ее на ладонь. Как пламя, словно огненное полотенце, до плеча обвило его руку. Владыка Аполлон, катаясь по земле от нестерпимой боли, завопил Диоген. «Помоги мне, и я придам эту волшебницу огню!» С небес сверкнула молния, и тело Диогена почернело, словно голобежка в печи. Все обмерли при виде столь страшного чуда. Так верой посрамила Евдокия поздний дьявола. Помолившись, святая угодница взяла за руку наместника и подняла его живого. Раскаявшийся Диоген принял христианство – и с тех пор разумно и справедливо правил страной. После кончины Диогена его должность занял Викентий, давно злоумышлявший на святую Евдокию. Не обладая власти, он был бессилен чем-либо повредить ей. Теперь же, получив власть, он послал в монастырь воина с мечом, чтобы он отсек честную главу святой угодницы. Произошло это примерно в 160-м или 170 году нашей эры. Так завершила свой земной путь святая преподобная мученица Евдокия. Своей жизнью она показывает нам всех пример истинного, настоящего покаяния и исповедничества Христа. То есть, Чтобы достичь Царства Небесного, мы должны каяться, исправлять свою жизнь, и тогда, как, какие бы грехи у нас ни были, Господь всегда поможет нам исправить жизнь, чтобы даровать Небесное Царствие. Ведь Господь желает спасения каждому. И вот пример Евдокии, как из Великой Грешницы, она стала Великой Святой. Господь пришел не к святым, а к грешникам. В Евангелии он сам говорил, что не здоровые нуждаются во враче, а больные. То есть он пришел призвать не к праведникам, о грешников к покаянию. Вот давайте, дорогие братья и сестры, об этом помнить, никогда не забывать и исправлять свою жизнь. И житие преподобной Евдокии будет нам примером. Храни вас всех Господь! Пусть виски сединою тронуты, белым саваном всталуты, Поделившись.